Да. Снимались ли энцефалограммы у приматов, которые обучили, семья обучила? Если да, то какие были полученные интересные данные? Не знаю. Там скорее МРТ нужно. Да? Первый вопрос такой. Какие приматы более успели в обучении этих не было каких-то особо выделяющихся. То есть брали орангутана, обучали... В общем, кого получилось, того и обучали. Кому дали, какого дали примата, такого и То есть пытались обучить. И шимпанзе примерно одинаково, эти люди, да? Да. Не, ну видишь, они же правы. Просто, просто смотри, получить обезьяну не так просто. Поэтому, если получалось выдать, получить разрешение на запрос, ну вот ты хотел провести эксперимент с Ренгутаном, сделал запрос, а тебе вдруг его выдали, ура, и тебе не дадут еще над вторым и над третьим. То есть успех от вида не зависит? Кажется, нет. Да. да, и было очень мало экспериментов Да. да, и вторую, у меня еще да. То есть, вот эти все эксперименты делались, видимо, для того, чтобы как-то проявить интеллектуальные способности прямо так? Да. Не проявить, а исследовать. Ис исследовать. Можно ли говорить, что вот полученные результаты, они свойственны Относятся ко всем приматам не только к тем, которые обучали, но и к тем, которые бегают где-то в джунглях, какого живут. Не все имеют одинаковый результат. Ну, да, почему нет? Они брали просто необученного примата, обучали, mm -hmm. результат. Mm -hmm. Да различные черты характера, Да. В книгах этих написано, что да, но я не знаю. Известно, что с ними дальше стало. То есть у них приматы с жизни меньше, чем К сожалению, через Семь лет у них исходит срок годности, и их э, отправляют э, на усыпление. Не, не разрешают почему-то проводить эксперименты, если шимпанзе старше семь лет. А зачем усыпление? Почему? Я не знаю. Мне это возмущает. Я не знаю. Да. Почему символы такие сложные? Как вообще, когда придумано? То есть, как вот, если, например, брать в интерфейсе, четко то для человека там все иконки и так далее, они очень понятные, то есть там в принципе любой догадается. Так, ну, почему для обезьяна какой-то другой символ? Я не думаю, что наша буква А как-то сильно отличается от буквы э, на лексиграммах в йоркском языке. Буква А ничего не значит, ничего не иллюстрирует. И также, э, когда придумывали языки, посредники делали специально так, чтобы Символы ничего не иллюстрировали. А вот там резьянник как бы она понимала вечность. Получается, она просто знала, что там слово milk означает эту кнопку, или она как-то Да, мы также. Мы знаем, что слово, что буква "а" это вот это вот. Нам сказали так в детстве, также и... да. есть. Получается, им как бы и показывали это и то есть, и речь, то есть как бы Их обучение как практически ничем не отличалось от обучения детей. А не было экспериментов общения друг между другом приматов разных видов? Не знаю. В общем, вы говорите, что рассказывала, что полиглот научился не в своей жизни. Это, кажется, не тот вопрос. Да. Зависит ли их Не уверена. Возможно, так же, как и у людей. Ну да, там нейросети формируются в, в, по другому в детстве. Возможно, у них также, ну не так мозг как похож. Не так, как у Я думаю, похоже. Ага. Да. У меня практически вопрос. В этих целовосточниках открывает каким-то образом технология упрощения, процесса обучения. Вот, если приматов могли обучить, можно принести это на нашу жизнь и каким-то образом кодировать символы, то, что мы обучаем, чтобы еще проще запомнить и усваивать это. Их обучали так же, как обучают наших детей. Ну, в смысле, как вы бы учили ребенка языку, так, так и приматов обучали. Нет никакого секретного способа. И еще книжка называется морали. А какие моральные проявления приматов наблюдались? Ух, это длинная лекция. Они сочувствуют друг другу, сочувствуют друг другу сильнее, чем людям, так же, как и люди сочувствуют людям сильнее, чем приматам. Они сочувствуют другим животным, любят котят. У них и суеверия. У меня вопрос. Есть ли какие-то исследования или какие вообще были, какой эффект был в области ну, положительной суммы? То есть, получилось ли сформировать какое-то такое сообщество этих обезьян, говорящих, да, которые бы смогли передавать дальше эти знания так, чтобы они не деградировали, а наоборот развивались? Я не уверена насчет, чтобы они не деградировали, но э, приматы могут обучать своих детей. Э, да, да, да. Я не уверена, искажаются ли эти знания в процессе обучения. А если люди обучаются в детей, искажаются нет, знания во время процесса обучения? Это, здесь зависит от величины популяции. Здесь, ну, просто мне интересно, какие обстоятельства в этих экспериментах. Есть ли такие эксперименты вообще ставятся ли на группе? То есть, э -э да. да. Были... Можно например, через пять лет получить там общество говорящих обезьян, которые начнут на через пять лет заниматься еще наукой <с okay> там, Непонятно, если их не спишут. Вот почему Churchill. их списывают обратно в джунгли, потому что они там не знают. Смотри, были такие Реально. племена, находили племена с обезьянами, где какой-то из приматов был людьми обучен, что можно две палки соединить и ими с кокос пальмы достать. В итоге он обучал всех в своем племени, и они все пользовались этим, а ребята из соседнего племени этим не пользовались, потому что это соседние племя, Они даже видели, что эти так делали, но не хотели. В итоге обезьяны умели, а те нет. Да. Хотя те видели этот способ. И до сих пор эти эта группа обезьян, вот они отличаются тем, что они до сих пор умеют. Не знаю, когда... что там до сих пор. Это не генетический фактор. Не Нет, прав, я правда. понимаю. Я имею в виду, сохраняются ли они в популяции, через популяции да. без человека? Конечно. Классический пример как раз связан с обезьянами. Есть обезьяны, которые живут в Африке, разных видов. Да, да. Есть обезьяны, которые живут на Тихоокеанских и в Дальней Азии. Угу. И обезьяны разных видов в Африке умеют разбивать кокосы и делают это одной рукой. Обезьяны разных видов в Азии умеют разбивать кокосы, делают это двумя руками. И это зависит не от видов, а от навыков, которые были им переданы. То есть у них есть мем разбивать кокос двумя руками, они учат друг друга. И это передается, распространяется даже между видов и вот на пол -планет.